неужели нас могут заставить бабы пойти в загс как это возможно пишет Ник бип заставить нет могут внушить так называемые мы вот у павла хохловского есть определение почему мужчины унижаются четыре пункта секс чадородия все как у людей и поиск не таких вот под эту лавочку могут внушить так называемые мы и заставить пойти заставить сказать что это не страшно никаких последствий я не такая ничего не потеряешь только приобретешь а мне надо а ребеночку нужен отец и гарантии и бумажки там все все там чтоб было, было все по закону как то вот так вот будет понимаешь а не то, что заставить заставить за руку никто тебе не будет тянуть не могут захспоть и возможно еда, готовка, уборка, забота и любовь Дима, режим. Как им это удается? Гипноз, ласковые слова, окситоцин. Так все в комплексе. Типа мы с тобой на всю жизнь и так далее. Да, да, да, да. Гарантированный кекс по потребности. В любое время, в любом месте, в, какой, в куда угодно. Да, да. Нужен, будет, все. Будет э, демо-режим, да, да, максимально все. Все, убор, готовка, э, жрачка, херачка, патроны подносит, в рот заглядывает, поддакивает, да, да, да, да, да. Маму изображают, подругу, боевую подругу, любую подругу, все что угодно. В арсенал будет пущено все. Ты знаешь цену этому временному состоянию. Иллюзии не строишь, пользуешь на полную катушку без без оголтелости что навсегда на всю жизнь тра-та-та и чадо какое такое такое чадо нет Результаты этого загса за что? начала развода э, начинается внушение что загс это и развод это не одно целое а какой-то там где-то у кого-то развод Не-не-не. А у нас ЗАГС просто ЗАГС без развода. Маленькая синяя печать бумажечка на всякий случай для детей, для порядка. Ну что было, чтобы было все официально. А не так, чтобы я была спокойна. Вранье, уже вранье пошло, понимаешь, уже пошло вранье. Если тебя дурят врут значит на тебя насрать похеру ты и нужно она и что-то от тебя сам по себе ты нахер не нужен только в комплексе с синяком только примативность предпочтительно употреблять в отношении баб пишет агент У мужчин нет рангов статус понятие тоже плавучие тегучий дробышевский вещает допустим на публику ну, научно-популярную какую-нибудь задвигает. Все сидящие в зале бабы. Большинство. Половина, ладно, хорошо, половина. На него смотрят с восхищением. Для них он альфач, самый альфовый альфач в мире. Путин идет отдыхать с Трампом. Сейчас здесь для них Дробышевский. Самый альфаческий альфач. И если он ей скажет. А не хотите ли посмотреть мою коллекцию черепов после лекции? Весьма интересно и полное да да маэстро, с удовольствием скажет она половина из них скажет это для того чтобы его отшить и проргазмировать да а половина чтобы чтобы все все у него получилось с ними то есть минимум четверть баб его по умолчанию из всего этого зала из всего сто пудов гадалки не ходи и вот тебе и дробышевский с виду кто бы мог сказать вот идет такой дробышевский да? И ты такой я чуть дробышев да че с тебя взять не накачан ни хера вот. руками маш заикаешься баб ты не пробил бабс на инстинкт и этих он не пробил на инстинкт которые в зале сидят нет не пробил на инстинкт но ну, они с ним пойдут они с ним замутят Четверть из них замутят с ними с радостью, вот, так что вся эта ваша ранговая теория идет нахер вместе с ее изобретателями. Рабышеевский с Дягилевым аутичная МД похоронил. Отчуждений детей происходит современной семьи а вы все а там какие-то бирюковы за нее топят блин черт. не ходите сюда болото болото болото вот я притоп немножечко уже на да, свою на старости но не ходите этот же маршрут прокладывает по болоту идите туда там хорошо там лягушечки квакают романтика омега бабуин Люто бешено ненавидит каких-то альфачей, которых он придумал. Ну это быдло. Под это быдло он подпишет всех вокруг таких же омек как и сам и Бет тоже. И позволяет себе делать с ними и говорить им, и относиться к ним так, как вот этим альфачам, которые его жутко бешено якобы обидели, забрав у него дес пять процентов всех его, всех его баб. Да? Это очень удобно. Для вот этого всего болота это очень удобная ранговая теория. Очень удобная. Она оправдывает все. И никак проблем не решает. Вот почему ее вред основной. Александр Богданов этологи Ну, естественно, нельзя делать полную кальку. Сильные мира сего это люди за 60, они а альфа-бета до 30, которые думают не головой, а другим местом. Не, ну смотри, есть же такой без сиди на в бороду без в ребро когда нервные клетки отмирают быстрее чем падает тестостерон да да да когда у, еще у, еще хочется но уже не знаешь кого полная калька так там не то что полная калька там опять же выборочно то что им удобненько <coughs> из всего этого разнообразия биологической жизни в том числе человекообразных обезьян да да да и форм социальных форм внутри потом опять же сложность человеческой социальных структур невероятно высока из-за неокортекса отсюда же и мотивации социальные мотивации людей Не, -не, -не неокортекс не знаем мы знаем обезьян альфа чей омек бет бабуины моногами, полигами все Расово-ранговая теория рабовладельцев, рабовладельцев. Блин! Ну ты лавкач! Опять же, что? Это запрос на простоту ответа. Дай мне формулу семи слов. Можно с русской бабой замутить? Ухаживаю. Дай мне, дай! Дай мне, как пробить бабу Нестинг? Как вернуть бывшую? Точнее, ее заполучить хотя бы. Хочу, хочу, простую формулу. Мантру! формулу молитву оберег ладно не хочешь проявлять творчество разум включать в него кортекс с отдельно взятый хорошо охороняка вот тебе книжечка вот тебе теория вот тебе схемка расовая ранговая пробитие типы взаимодействий раз-два-три все шаг в сторону расстрел бытовая небытовая, бытовая любовь Демка, хренка и такой впечатленный наукообразием о, о, То, что я хотел. Как у психологичек все эти бабы находят подтверждение тому, что они давно знали и хотели реализовать, но хотелось как бы извне легализации всего. Так же и здесь. Анатолий Анатольевич Дробышевский, не такой, и в зале не так а не тп. Подобное к подобному, как говорится. И что? Эти не нетакуськи, думаешь, они ему не дадут? Не хотят? Не захотят посмотреть парочку черепов фанатов Я же говорю, треть, половина кайфанет от отказа. Да, мне сам Дербышевский предлагал. Скажет она потом у себя на кафедре. Я ему отказала. Да. Она прооргазмирует от отказа. Ну, половина из них, да. Вот 50 процентов баб, да, из них 50 процентов кайфанет от отказа, из остальных половина готова будет у сделать ему все, что он все, что он не попросит. Хорошо, ладно, не половина, одна, одна, ну точно, одна, ну точно будет из вот всего этого зала. Стопудово, тут же, не задумывайся несмотря на даже, даже на черепа не посмотрит, но с самим Дробышевским она спит и видят как они вместе с ним значит, зажигают там вообще по чумовому И если вот у него есть такая то нюх да на, вот на подобное на подобную что это не просто вот заманивает чтобы кинуть от отказа а да да не так уськи, а они т.п. Да не все тп, только в очках. О, говорят, что у нас-то примут, будет все хуже и хуже. Вангуют, да? Так. И по этому поводу ложимся в группу, помираем или что? Страх, ненависть. Страх, ненависть. Будет ли массовое прозрение? Вот в чем вопрос. Не будет никакого массового, и ничего массового не будет. Кроме массовых беспорядков. Зачем вам массовое прозрение? Для чего? Только что обсуждали вот старую статью. Скоро все мужчины прозреют, и женщинам ничего не останется, как подстраиваться под это мужское прозрение, давать всем мужчинам статья, старая статья, подпись. Я читаю херивай, думаю, Боже ты мой, что за иллюзии? Когда это было? Когда это было написано? По идее, так и должно быть. По какой идеи? Что за идеи? Чьи идеи? Что за массовые? А что будет все хуже и хуже? Ну, будет все хуже и хуже. Де бензин все дороже и дороже. Ну, твой труд все дешевле и дешевле, да. И что? Дальше что? Ну вот ты напугался заранее сам, напугал других. И он и вы ретранслируя всю эту херню. В чем плохо закона согласия? Как он фиксируется фикс, согласие? Ты знаешь? Потом она заявляет, согласия не было, и пишет заяву. Ты пишешь, говоришь, было. Доказывайте, предоставьте подтверждение согласия. Она сказала, а она говорит, что не было. Ее слова против твоих. А? Каков результат? Каков результат? Угу. Гадалки не ходи. Чем плохо? А, да, если не дано устно-письменное согласие, то автоматически, значит. Хорошо. Она говорит, я дала письменное, устное. Подожди, уст... устное как? Ты записал на диктофон? Письменное, она скажет, под дулом пистолета написала на диктофон, наговорила. Угу. Нельзя так обыграть, легко. Если уже пошла такая пьянка, на Украине вряд ли будет реально действовать, пишет Анатолий Анатольевич. Мы с Редом там изучали, Камрад Ред, он нашел с 2004 на Украине. Действует закон, приравнивающий сожительство, гражданский брак без ЗАГСа к ЗАГСу. Уже уже все есть. Я пишу, слушай, так, может, у нас тоже уже давно все есть, просто мы не в курсе. Заложили ядерную бомбу, да? Павел Шихман, рабство начинается в голове. И освобождение тоже там. Рабство начинается там, где, куда приходят рабовладельцы. Но надо с проверенными встречаться, которым доверяешь. Слово доверяешь. Ник бип надо забыть доверять нельзя никому только мюллеру из 17 мгновений весны все но она будет пытаться от тебя залететь и не сможет а если сможет значит изменилась с другим тут можно потролить с ней она с другим а ты ее троллишь очень интересный у вас ход у Мигана Постанова пишет агент. Часто раньше такое наталкивался. Титановые яйца, газпромовец на вахте. Что за херня? Никто так и не отреагировал. Мне стоит делать тест ДНК, если и на папку, и на мамку не очень похожи Справишься, в неды. Никто не отреагировал. Ну что ж, ты, ты, ты не печалься. Что ж никто... Что никто не отреагировал? За тебя никто ничего делать не будет. И принимать решение тоже не будет что ты тут пытаешься переложить за ответственность ты хочешь для чего узнать про свою мамашу или осчастливить папашу это инфой а? посмотри максимально худшее развитие событий и результаты его при огласке и дальнейшее развитие событий для чего ты это решил уточнить потом Человек себя как видит в зеркале, на кого он похож, не похож. Предки по, по пашкиной линии хорошо тебе знакомы? Их фотографии видел? Что за люди? Какой у них типаж? Может. Может, ты в деда? М? Никто тебе не ответил. И никто не ответит. Принимай решение сам. Прежде очень хорошенько подумал. Очень хорошенько подумав. На всякий случай, чтобы не поломать жизнь себе и отцу. Генов ты не увидишь никогда. Что за гены? Где? Может их нету? 5G есть, а генов нету. Хорошо, есть. Дальше что? Этот отец тебе дорог как человек. А? Или тебе дороже гены? Что ты обеспокоился за гены резко? тебя какие там терки с отцом? Он видит, что ты не его ребенок и от, отторжение у него. Он тебя не любит, бросил или что? Просто хочу подтвердить свое наблюдение. Не более того сложно быть отличным. Что значит сложно быть? Какая сложность? Тебе тычут пальцем? То есть настолько другой, что все прям тычет пальцем, да? И в чем сложность? Тем более самых близких. Отношения с этими близкими каковы? Не испортите ли вы отношения в результате, вдруг не дай бог чего? Ошибки может быть даже в том числе. А тут все так совпадет и их ошибка и ваше опасения. Вы как будто хотите убедиться в чем сложность быть отличным одаренным. От в чем сложность? У нас был да один такой чудик. Нет, даже не один. Но один из них обозлился и стал выпендриваться, вы обезьяны. Ну как вот этот чате. А другой наоборот точно такой же, точно такой же. Он льнул к пацанам постоять на воротах в любой движухе, да там высмеивали, но не чмырили потому что он показывал, что он нужен. Хотел быть нужным и нуждался в компании, и все над ним смеялись, да, но никто не издевался. Потому что видели, что. Ну, что взять с убогого, понимаешь? А вот тот, который обозначал себя все быдло, быдло, ну, это как-то без радости, понимаешь. Че это нас в, нас в быдло записал? Над таким, над таким да не просто подтрунивали, а презирали в ответочку что прям блядь, убивали как он описывает просто убивали уголовники уголовники не было никаких уголовников, была детская школа комната милиции ставили на учет а потом была малолетка если что Знаешь? просто уголовники уголовники. нет не было такого все эти трудные классы там были школы для дураков так, хорошо. Ты что, дерево? Ты не мог перейти в другую школу, настолько было все херово. Твои предки не, не могли теперь перейти в другую школу? А, и в другой было то же самое. Или что? Или там одна школа на, на, пол Москвы, на всю Москву была? Не знаю, не знаю, не знаю. Подозрительно. Я такой особенный, я гамлет, изгой, кругом быдло. М -м -м -м, звучит, как вы обезьяны, я д'Артаньян, понимаешь? Вы быдло я дартаньян. Вот. Каких-то там слабаков, какие-то, значит, хулиганы ущемляли. Они им нахер не нужны вот эти омежьи морды. У альфа-чей вот этих бытлотых хулиганов, отбитых. У них своя тусовка своя, свои интересы. Для... Что-то щемить там, каких-то упоротышей. это неинтересно даже. Какой-то страх ненависть, какая-то, блин, травма, очень сильная травма, детство, непроработанная. Сейчас происходит ретрансляция и навязывание этой фобии окружающим. Она заходит всем этим перепуганным. Все будет хуже и хуже, будут резать и резать. Озоновая дыра, китайцы без нефти, без газа, без воды, без хлеба, без баб, все хуже и хуже. Жизнь в гроб помирает, да, да, правительство, масоны так и ты нас зап... ты перепуганный нас перепугал нас запугал и вместе вместе дрожать и бояться не так уже страшно Береков не понимает реальность он думает что можно найти не такую нет я не знаю что он думает я слышу что он говорит пишет он тебе внушает тому кто читает и слушает что можно найти не такую что он сам на этом подумает? Мы никто никогда не узнаем. Телепатов нет. И построить семью, но в современных реалиях это невозможно. Это опасно в современных реалиях. Чтоб тебе поиметь гидравлику. Тебе не надо никакая семья. Для чего? Мы не в средние века. Чтобы поиметь биологию, потребность. Ты чувствуешь жажду, тебе нужен стакан воды. Так. И что? только в семье пьем воду только в семье В современных реалиях это невозможно сделать и обязательно баба кинет и будет помнить только плохое не то что прям обязательно но гарантии очень опасность высока и либо там будут такие условия знаешь такие условия что тебе нахер ничего не надо будет кабальные подкаблучные вроде бы все нормально вроде семья и бабы и дети а так живет с чужой жизнью ни сам ни свой будут засвистывать чтоб сути зрители не понимали так эти зрители их подписчики которые вскормлены грудью Чахлый грудью для которых ну, нельзя лишиться части своего мировоззрения удобненького в виде ранговой теории инстинктов. но ну, не могут они лишиться этого, не хотят, не отдавать. Даже если это их ложное убеждение противоречит правде научной истине. Нахер мне такая наука? Вот мне здесь удобненько, в моем заблуждении. Мне похер твоя правда. Примерно так будет воспринято как в принципе было вот пожалуйста у зягилева торбышевский он говорит вот современные научные знания на данный момент в этой области такая не не не херня херня дабышевский ты омега чмо у тебя детей нету жен нету ты этот какой? чмошник короче и в мд не шаришь ему не надо шарить чтобы рассказать тебе что нет инстинктов и ранговой теории ему не надо а как же, а как же? А, а вот в первые пять секунд. Это она тебе сказала? А потом что? А сколько таких было, когда не пробило, а потом она разглядывает в фильме Курьер, допустим, Катя. Сначала он ей нахер не интересен какой-то сумасшедший мальчик. А потом уже, в принципе, готова с ним зажечь. зажечь. Но он оказался чмо им, имитирующий Альфа Че, который пиздит больше, чем делает вот и все уже готова была отдать, дать на инстинкт пробитая не пробитая ни на что но готовая зажечь. а почему нет вначале было весьма убедительно как он с училкой там Она такая, а, да да санта бар у классно классно ну пошли только трендеть умеем Дробышевский не альфач, типа также для всех жп должен должно быть. Но я тебе говорю, это всегда упрощение. Но неужели они не понимают, то, что Дробышевский перестает быть Омегой, каким он является визуально, да? Когда ситуативно захватывает лидерство власть, альфа-власть, когда вещает, с кафедры, все? Здесь он самый альфовый, самый альфовый из всех сидящих в зале. В зале сидят, допустим, одни альфачи. Альфа-самки. И все равно они сидят и слушают его. А эти альфачи сидят, помалкивают. Вот, Альфа-сапки сидят и внимают ему. Все. И получается самая межная омега. Дробышевский их сделал. Сделал. И все телочки его. Ну, четверть так это точно. Ну 2-3, вообще 150 миллионов процентов, да. Не люблю проценты, но вот наверняка. Есть, есть, есть, есть. Одна сидит и просто течет от него. Сидит и течет. Все. Настолько он крут и вообще самый красивейший альфач во всем белом свете для нее. В данный момент будет Дробышевский. Сто пудов. Потому что он смешной. А ты смешно это мне нравишься, говорит Катя, курьеру. Это что же самое? Тот же самый курьер, да, Ну там чуть-чуть чуть лучше типаж. Чуть-чуть. Но такой же упавшийся на косилке. Господи, с молотилки. Видебский. Точно такой же. Один с косилки упал, другой с молотилки. Но этот имитирует. Подсел на уши, Катя. А этот потел на уже целой аудитории закинул широкий невод. на целую аудиторию сидящий перед ним баб М -м -м, бабникам интересно те кто в зале у дробышевского да это опять повод э -э подкатить обсудить с ней книгу дробышевского она он увидит у нее в руках книгу Дробышевской и скажет, о, там вот глава о пяти контрапах. О, я вас умоляю. Да, да, вам тоже понравилось. О, спрашивайте. У меня такая коллекция. Не бабочек. Могу показать. Было бы очень интересно посмотреть. па бам пам-пам. Знаешь? -пам. И эта книга у меня с автографом автора обязательно вам подарю поехали поехали Поехали. поехали Почему? раз уж не с дробышевским так с его фанатом тем более он типажом лучше дробышевского даже ты смотри-ка пришла на дробышевского и замутилась почти дробышевским даже лучше вот смуглый матч во дворе метет очередь к нему стоит они пробиты на инстинктам э, инородного вида завоевателя, да? Режим война. Они видят другую морду смуглого матча, пробиваются на инстинкт, дают как из автомата. Почему? Режим война. Так, вот смуглый матч во дворе метет, очереди нету. Почему не сработал твой режим война? А? Может, потому что его нету? А иностранца она определяет. Не по внешке, а по статусу. Как интуриста. За граница, богатая жизнь. Просто интурист приперся сюда на какой-то долбанный мундиаль, фестиваль. У него есть деньги на билет туда-обратно, проживание здесь. То есть этот чувак не бедный. Вот она пробивается на что? На инстинкт жадность. Единственный инстинкт, который есть у человека. Жадность желание устроить свою пятную точку.